Всем привет, ребята, и с вами Октав Паранго, и мы продолжаем обзор машин, которые имеют некие проблемы, из-за которых актуальность этих танков быстро снижается. И в этом выпуске мы взглянем на одного из самых старых ТТ 10 уровня, из 4 и постараемся с вами понять, что же не так сейчас с этим танком. Многие скажут, мол, с танком все нормально, да, у него есть слабые стороны, но в целом он очень даже неплох, и я с этим согласен, танк просто отличный. Но в то же время тысячи игроков жалуются на конкретные факторы, которые осложняют игру на этой машине. Ну и как обычно, для начала, давайте взглянем на ТТХ машины. И что мы тут видим? На первый взгляд, мы можем заметить неплохое круговое бронирование как башни, так и корпуса в целом. В особенности броня борта 160 мм под углом 30 градусов, что дает нам в итоге почти 185 мм приведенной брони. А в области, где нет наклона, борт прикрыт большими гуслями, которые добавляют еще 20 мм и действуют как экран. Неплохо, да? Конечно, цифры цифрами, но все же давайте проверим броню старичка на практике. Итак, калькулятор брони показывает нам довольно-таки неплохие цифры в ВЛД и его щеках. НЛД же видно имеет более ослабленное бронирование, но в связи с переводом в HD на нем появились зоны с более толстой броней. Что ж, в целом, из 4 скорее всего будет просто неуязвим для большинства орудий восьмого уровня. Ну разве что только какой-нибудь Лев или Т-34. Все-таки 280 мм приведенки неплохой результат. Но вот вам не задача: первым же выстрелом Дед-3 пробивает нашу четверку, причем без проблем. Ну, что тут можно сказать? ВБР. А последующие выстрелы не показали никакого результата. Но не все так радужно. Оказалось, что орудия с пробоем около 250 мм пробивают четверку каждым выстрелом в ЛД. И связано это с нормализацией снаряда в 5 градусов. И для ББ 280 превращают превращаются в 245. Ну, а при сближении приведенка может упасть в некоторых местах до смешных 225 мм. А про слабость НЛД в таких случаях я вообще молчу. Конечно, четверку можно и даже нужно ставить ромбом. Ибо вся сила в его бортах. Правда, делать это нужно очень осторожно, дабы не подставлять передний каток. Но не забываем про ВЛД, который также остаются и уязвимым даже в ронде. Особенно для пробивных орудий. Ну а башня, конечно, радует, и пробить ее в переднюю проекцию почти невозможно. Правда, есть тонкая крыша башни, куда частенько залетают снаряды не только в клинче, но и с дальних расстояний. В общем, в среднем и ближнем бою стараемся прятать НЛД и танковать бортом. А если вы встретились с противником лоб в лоб, никто не отменял танцы. Вдруг снаряд полетит в гуслю. Да и обратным ромбом четверка танкует очень неплохо. И не забываем давать облилухи своим орудием. С ним у нас никаких проблем абсолютно нет. 258 пробития на ББ и 440 альфы дадут о себе знать. В итоге у нас две проблемы, это слабый ВЛД, который не всегда держит удар даже в ромбе, и картонная крыша башни, подверженная правилу трех калибров. В остальном из четыре имеет не самые плохие показатели. Ну и долго думать, что же нужно апнуть ИС-4, чтобы он заиграл по-новому, не нужно, ведь совсем недавно исторический консультант Wargaming дал комментарий, будто бы машину ждет полный ребаланс. Ну а теперь давайте просто подумаем, что могли бы сделать разработчики такого интересного, чтобы ребалансить этот танк. И первым вариантом, конечно же, самое очевидное, это перенос на 9 уровень. Ведь давным-давно игроки просят это сделать, а на 10 уровень поставить СТ-1. И это было бы логичнее, ведь разработка СТ-1 началась как раз после ИСа-4. Да и в бронировании СТ-1 кое-где обыгрывают четверку. Например, это больший угол наклона ВЛД, а также отлично бронированная башня с хорошими углами на лодке. Единственное, борта корпуса тоньше на 20 мм, а НЛД имеет не такой большой наклон, как у четверки. Плюс на нем не наварены траки. Второй вариант это добавить брони в ВЛД посредством тех же самых траков коллижен модели, а также зашить картонную крышу башни. Согласитесь, не всегда приятно получать верхний бронелист от танков на один, а то и на два уровня ниже. Плюс еще арта любит закидывать в эту крышу башни самыми меткими выстрелами. Я надеюсь, что новость про ребаланс четверки окажется правдой, и разрабы смогут сделать что-нибудь интересное, дабы вдохнуть вторую жизнь в машину. Ведь ее актуальность заметно упала, и это видно невооруженным глазом. К примеру, я сегодня играл 20 боев на 10 уровне, и в 17 боях присутствовал и 7, тогда как четверка играла всего лишь 3 раза. Так, Ну а на этом все, и я надеюсь вам было интересно посмотреть видос, э, так как прошлый набрал более-менее неплохие отзывы, и если вы еще не подписались на мой канал, подписывайтесь. А в следующем выпуске мы рассмотрим британскую ветку ПТшик, это АТ, и также посмотрим, что же нужно им сделать такого, чтобы они заиграли по-человечески, по-людски. С вами был Актов Парамго, и всем пока!